Остаются две комнаты, одна 14,7 квадратных метров, другая 15,3. Кстати говоря, если бы я делал выбор в планировке в пользу общей комнаты или спальных комнат, то я бы, конечно, в пользу гостиной отдал. То есть я бы отчепнул 3 метра от одной, 3 метра от другой. Но зачем спальни большими нужны? Мы ведь приходим туда только спать и все. А в общем-то основное время это кухня-гостиная. Поэтому лучше кухню-гостиную делать метров 25, ну как минимум, а спальни поменьше, ну вот здесь получилось как получилось